Друзья, предлагаю учиться отдыхать грамотно, мудро даже. Потому что то, что я наблюдаю в жизни, чаще всего э, это не отдых, а это новая загрузка, а иногда даже новые проблемы. Э, есть варианты отдыха, когда человек оттуда возвращается вперед ногами. То есть его привозят в цинковых гробах. Понимаете? То есть это серьезная э, тема отдыха. Конечно, можно экстримом заниматься, но нужно учитывать свою ценность, ценность человеческой жизни, и все-таки зря не рисковать. Почему человек занимается экстримом? Почему его тянет на какие-то экстремальные виды спорта, экстремальные виды отдыха? Потому что у него много энергии, большой потенциал, и он не знает, куда его реализовать. знаете, это говорит о том, что человек не знает себя, не знает своих возможностей и не знает своего предназначения. И тратит энергию впустую, и лезет в самые такие вот опасные места, создает какие-то искусственные методы своего драйва, но это все зачастую приводит в лучшем случае к каким-то проблемам по здоровью, а то и к потере жизни. Поэтому отдых должен быть очень мудрым. В отдыхе человеку нужно перезагрузиться, надо э, сменить свою энергетику, сменить свое сознание, э, изменить даже свое тело. Это тоже реально возможно, но не с тем, чтобы как-то тело э, отрезать какую-то ему часть попав в сложную ситуацию, а изменить тело в плане его энергетического состояния, в плане его психики, и даже это может сказаться положительно на физиологии. То есть вот отдых нужно творить именно таким образом, чтобы ты развивался во время отдыха, чтобы ты после отдыха стал лучше, чем ты был, хоть в чем-то, в здоровье, в осознании там, и так далее в грамотности, ну, много критериев, по которым можно проверить, стал ты лучше или нет. Американские психологи провели исследования и проверили IQ у людей до отпуска и после отпуска. И 30% отдыхающих снизили, снизили свое IQ за время отдыха. Это не отдых, это потеря в себя, это расслабление, которое ведет к отупению. Поэтому отдыхать нужно очень и очень мудро и очень грамотно. Ищите те способы отдыха, которые вас делают другим человеком. Выстраивают другие отношения с людьми, с друзьями, если вы с друзьями отдыхаете. То есть находите те способы отдыха, которые в чем-то вас развивают. Отдых обязательно должен быть развивающим.